Маски бисан рот о году ходу-городу. Катабая бисан ротту, Хол байл бисал. Катадунда нисил. Ходидунда только килбит, а роттин. Кто-то вит, а килларит, а вот там воттин. Ну, он тут который подает деньги ченгускетки, тадерарду, улбан территории вот это, ну гадки, да не масштабный бичал, тадок советский власть оца. Во время коллективизации этот рот распался. Алтингичал. Поселок критики Тутанчами. У нее антиль, амин мун амин ма са,